30 июля 2019 года и вас и вас две руны магических руны день магический будет волшебный сегодня все по плечу вы тот человек который управляет своей судьбой только от вас зависит что и как будет дальше день активный много разъездов будет хорош ли путешествие? также хорошо поехать куда-нибудь отдохнуть забросив все дела Сегодня вы можете найти общие язык практически с любым человеком, но ну и, как обычно, осторожнее с желаниями. Сегодня они исполняются. Формулируйте точнее. Сегодня будет много знакомств, в том числе, возможные такие, которые сподвигнут вас что-то изменить в вашей жизни. И сегодня могут завязаться крепкие романтические отношения или дружеские. Дружба, доверие сегодня найдут подтверждение. В отношениях в паре сегодня все должно быть очень гармонично. И э, лучше всего провести время вместе, пообщаться, возможно, куда-нибудь съездить или же начать планировать совместное путешествие. С деньгами все отлично. Сегодня можно немножечко помогить на увеличение до да, остатка. И напоминаю, что э, с завтрашнего дня у меня начинается курс «Астральный мах». Вы еще можете записаться на него. Занятие вечером будет. Курс «Румника» начинается с 3 июля и «Стихийная магия» с 4 июля. Описание этих курсов находится под видео. Почитайте, вникните и отправляйте заявку в скайп. Группа по обучению находится в скайпе. Желаю вам прожить этот день максимально продуктивно. До встречи в следующем месяце. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Очень приятно читать. До встречи, друзья!